Привет, с вами Чиша, в этом ролике я покажу как попасть в другие города в GTA 3 ее даже не проходя, не пройдя ни одной миссии, ну кроме начальной, самой первой. Итак, что же нам для этого понадобится? Для этого мы берем любую абсолютно тачку и едем прямо, можно ехать из дома, вот я еду прямо из дома, на мост, который находится в игре GTA 3 Callahan Bridge, который называется вот так. Едем мы, значит, на этот мост, неважно, на машине, можно пешком, то есть тут смотрите сами, как вам удобно, как хотите. Приезжаем на него, и вот здесь вот выходим, не доезжая до самого конца. Осторожно, машина крутая. Вот, и идем вот в эту сторону по этому мосту, здесь мы нигде перейти по верху никак не можем, потому что там нет текстура, если они есть, то мы просто упадем и никуда не пройдем поэтому нам надо упасть на эту балку осторожно и дальше бежим вниз но не доходя, не доходя прям до самого спуска где-то вот так, и нам нужно прыгнуть вот на ту балку, отходим чуть-чуть назад и здесь осторожно нажимаем клавишу вперед бежать и пробел одновременно и если нам везет, мы попадаем на эту балку Вот таким вот образом Вот так вот мы можем попасть Во второй город В игре GTA 3 в самом начале игры Вот у нас прошла даже небольшая подзагрузка И мы просто сразу же можем бежать Здесь на этом мосту пока что никаких машин И никого ничего не будет Вы можете даже не надеяться Нужно будет добежать прямо до самого города Только там уже будут машины И все остальное но вот таким вот крутым, простым способом вы можете перебраться в другой город в игре GTA 3. У меня Клод устает, он старенький, поэтому запыхивается и быстрее бежать не может. Ну что же, сейчас еще чуть-чуть добежим. И вот уже что-то виднеется, какая-то машинка в этом крутом городе Либерти Сити. Стоит она на светофоре. Сейчас, сейчас я до тебя доберусь. Да-да-да. Угу. Вот у нас начинают спауниться люди, начинают спауниться движение, так что я вас не обманул. Вот, пожалуйста, первый способ. И есть еще два способа, как попасть в другой город в игре GTA 3 в самом начале, даже не проходя ее. И сейчас я вам его покажу. Второй способ. Опять же, мы выезжаем от дома, я заново загрузил свое сохранение. И мы берем машину, и вы едем вот по такому маршруту. Так, чуть-чуть заблудился. Едем вот сюда. Вот есть здесь этот паркинг. Проезжаем по этой лесенке. Дальше едем вот сюда. Мы едем опять уже на мост. Сейчас мы едем почти туда, где находится у нас машина Банши, где мы ее можем найти в этой игре. Возле автосалона, но мы едем не в сам автосалон, а в другое местечко. Но чтобы пройти это задание точнее, попасть в этот город, нам нужна именно эта машина банши двухдверный спорткар. Неважно какой, главное, чтобы это был короткий двухдверный спорткар. И дальше мы едем вот сюда. Можно этот забор не ломать, можно его осторожно объехать, но я по-варварски его просто снесу и поеду. Мы заезжаем вот сюда, тут мы. Видим небольшую дорожку, можно проехать по ней, можно было вообще так не делать, не знаю зачем я так сделал. Вот, проезжаем на свалку, здесь осторожно, не убейтесь, не разбейтесь, а то я вообще это запросто. Вот, и едем за вот эту вот груду грязи, груду металлолома, которая здесь навален. Нам нужно выехать на вот эту вот мостовую, на вот эту вот прикольную набережную, там вот внизу мост, Точнее не мост, а канал. И вот там вот написано в бегущей строке, что он закрыт. Можно также спуститься туда, и мы также увидим, что он закрыт. Но я спускаться туда не буду, потому что это лишнее время. А мы все ценим время. Так вот, берем машину тот самый наш спорткар, и едем вот туда. Но едем вот так задом. Осторожно, аккуратно. Потихонечку, чтобы не упасть, никуда не свалиться. Вот я чуть не упал. Доезжаем до середины этого моста, до середины этого моста, вот так вот, и здесь потихонечку отъезжаем назад, где-то чуть-чуть больше, чем половина машины нам нужно отъехать, чтобы наш Клод, когда мы выйдем из машины, вниз упал и он не попадет в воду, не попадет. Вот тут у вас машина может перестать ехать, можно покрутить руль и можно понажимать вперед-назад. Вот мне помогла кнопка вперед. Так вот, газуем-газуем, машина у нас вот так вот спустилась, вот еще чуть-чуть, вот где-то так, или даже еще чуть-чуть, и мы просто выходим. И мы не падаем в воду, а попадаем вот так в текстуру. Что же мы здесь видим? Мы здесь видим провал, и мы здесь видим ту самую надпись о том, что здесь закрыто. То есть если бы я прошел с той стороны, то я бы увидел ее снизу. Ну вот такой вот у нас проходик. В глазах немножечко ребит, но ничего страшного, мы разгоняемся, прыгаем и бежим просто тупо прямо. Никуда не сворачивайте, будьте осторожны, потому что здесь можно упасть и у вас просто все заново придется делать. И как только вы добежали прямо, появляется у нас тот самый туннель, по которому мы бежим вперед. Бежим по нему, бежим. То, что мы бежим в текстуре, ничего страшного, нас это не убьет. Это не современная игра. И вот такой у нас туннель выглядит снутри. И по этому туннелю мы можем попасть в разные города. Что в первый, что во второй. Но единственный минус этого способа, то что мы не можем взять с собой машину. То есть это вот долго нужно так вот бежать. И тут, когда мы уже пробежали вот этот вот туннель, мы просто прыгаем вниз. И здесь нас дальше выкинет вот сюда наверх то есть это без склеек без ничего серьезно просто оп у меня выкинуло вот так вот наверх здесь есть люди сразу же есть машины мы можем все так же делать циркулировать функционировать по всему этому городу gta-3 и все здесь просто интересно и козырно то есть вот пожалуйста попали сюда дверь закроем в машине а дует. и мы можем заехать также в этот туннель Посмотреть, что же происходит внутри этого туннеля. Сейчас я доеду, покажу, вам, что я не соврал, что у меня здесь закрыто, потому что это действительно так. Там закрыто и там ничего нету в проезде. Точнее, есть, но там стоит это вот дверца. Уже почти доехал. Неосторожно. Налево, вот сюда прямо И вот она, пожалуйста, эта закрытая, запертая дверь По которой мы бежали сверху Так, и что же Перейдем к последнему, третьему способу Он уже у нас с машиной тоже И мы можем его выполнить Но машина нам нужна Курума Обязательно Курума Это машина, которая дается нам в самом начале игры Мы на ней сразу же едем И отвозим нашего лысого Здесь же мы также выезжаем из дома Поворачиваем сразу на направо теперь налево и нам нужно проехать вот к этому дому который находится слева я потерял его въезд где же он находится -то? сейчас найду покажу там еще находится один секретный пакет спрятанный а вот он въезд вот мы заезжаем сюда и поворачиваем сразу же направо направо вот так вот потихонечку осторожно тоже машину желательно не разбить и едем здесь назад назад, нам нужно упереться машиной в дом, вот таким образом, сейчас покажу, и просто едем назад, машина начинает у нас проваливаться, вот, можно еще крутить руль влево-вправо, но главное ехать назад, и мы проваливаемся точно так же на какой-то непонятный переход, траншею или что это, какой-то туннель, мы по нему едем, здесь осторожно нужно немножечко отбалансировать, прям ехать желательно по самому вот этому вот туннельчику но видите я что-то чуть-чуть проваливаюсь не вижу куда ехать и как только мы заезжаем за вот эту вот стену можно падать вниз и мы попадаем опять же в туннель и уже по этому туннелю мы можем ехать во все остальные города то есть вот он этот туннель можно поехать туда можно поехать сюда куда угодно и там у нас находится опять же закрытая дверь вот она ну что ж друзья вот такие вот у нас три крутых способа как попасть в другой город в gta 3 в самом начале игры не проходя ни одной миссии я думаю этот ролик вам понравился вы поставите лайк подпишитесь на канал чтобы не пропустить новые интересные видео и поставите колокольчик чтобы ничего не пропустить вот, а с вами был Чиж, всем спасибо за просмотр и всем пока. Дальше я просто показываю, что город реально рабочий, что можно туда заехать. Вот так вот тут есть люди и машины. Угу. Вот так вот. Тут, кстати, также все работает. Магазины, амунации, не амунации, боксы для ремонта машин и так далее. То есть все здесь это есть, открыто, можно это делать.